Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас обзор 18-го яркого праздничного каталога Faberlic. Я продублирую вам еще раз сводчи на продукты из новиночки Glam Team и оставлю свой достоверный отзыв об этих продуктах, потому что тестирую их уже определенное количество времени. Если вам интересна данная тема, то оставайтесь со мной до конца. Хорошая задумочка у Фоберлик сделать вот такую вот открыточку. Для тех, кто а, вплотную занимается Фоберлик, да, является представителем, а, можно дарить такие за 10 рублей открытки своим любимым клиентам, покупателям. Ну, интересно, интересно и со смыслом. Я вам уже показывала обзор на светильнички и мышку. А, если не видели это видео в конце, оставлю подсказочку. Проходите по ней. Там подробный обзор. Мы рассматривали со всех сторон эти новогодние новинки. Буду брать, девчонки, инкогниты. Инкогниты в этом каталоге у нас по хорошей скидке. Либо наборчик... Да, с водичкой 30 миллилитров, либо полноразмерочку, потому что моя свекровь любит этот аромат. Цена очень вкусная. За набор 449 рублей, скорее всего, его, наверное, потому что там 30 миллилитров и парфюмированный гель для душа. А за 829 рублей у нас 50 миллилитровая водичка, поэтому присмотритесь, кто любит эти ароматы, они довольно достойные в Фаберлик. Гели для душа, новогодние, яркие, красочные, тоже будут у нас по акции за 79 рублей, я вам тоже много раз уже о них вещала, не понравился мне зеленый, совершенно не понравился, потому что не пахнет елкой, хотелось от него как-то большего, а другие два очень даже ничего, мы тоже с вами их уже обозревали, вкусненький розовый и апельсинка, то бишь мандаринка, больше похож на мандаринку. А мыло фигурное будет за 59 рублей. Кто еще не приобрел, запах у него классный, обалденный, похож на запах новой линейки зима. А, вкусненько пахнет и, и надо успевать, потому что к концу года обычно мало кому достается такой презент. Буду брать обязательно крем для рук формула омоложения беленький. Вот этот очень его, девчонки, люблю. Больше гораздо, чем жидкую перчатку. Для моих сухих рук это просто находка. Но здесь у нас при покупке двух средств срабатывает желтый ценник. Значит, буду брать оба белых. Для тех, у кого сухие руки, сухая кутикула, очень советую тоже к нему присмотреться. Линейка зима, девчонки, я вам тоже уже рассказывала про нее, брала вот этот вот кремушек, пахнет шикарно, аромат мне понравился, очень текстура тоже питательная, крайне питательная, здесь заявлено, что есть масло ши, не пробовала вот эти два продукта и бальзамчик, как-то тоже вот не тянется рука заказать, на бальзам видел обзоры, что в прошлом году он был гораздо питательнее, поэтому не хочу брать новинку, крем у меня вот этот сразу забрали, поэтому себе буду брать, сейчас хорошая цена. По 199 рублей. Снова за каждую тысячу в заказе нам будут дарить вот такие вот купончики, которые мы сможем с вами применить в первом каталоге, который у нас начнется 30 декабря. Новый аромат Супер Герл, который у нас в объеме с вами 50 мл и стоит 1000 рублей по скидочке. Можно понюхать флакончик, потерев его, да, и почувствовать аромат. Девчонки, он мне не нравится, но это не мое просто. И напоминает очень какой-то аромат Фаберлик, мне кажется, это уже было. Если вы уже терли страничку, напишите, пожалуйста, что он вам напоминает. Я не могу даже вот вспомнить. Викинг и Валькирия, который сейчас полным ходом у нас просто рекламка идет по телевизору, да, у меня заказывали в прошлом каталоге Валькирию, и вы знаете, интересный флакон, очень интересный. здесь крышечка вот эта вот под дерево, ну, шикарно смотрится, и аромат здоровский. Кто не успел их взять за тысячу в прошлом каталоге, здесь они уже будут дороже, за полторы. А, викинг, ну, классический мужской аромат, пахнет у нас теперь страничка Викингом, да. Неплохой, тоже неплохой, а вот женский мы распечатали со знакомой, которая мне его заказала и попробовали. Классный аромат, классный, не похож ни на что Фаберлик, какой-то вот совершенно как будто из другой сферы, очень интересный. По стойкости я у нее тоже обязательно узнаю и вам расскажу в линеечке Team у нас будет еще одна новинка это тушь для ресниц вот такой вот интересной кисточкой Ну как мне кажется она очень похожа на кисточку ваш оскар а, будет стоить 349 рублей по каталогу кисть не силиконовая а, я после того как попробовала вот эту тушь уже ничего не хочу девчонки не пробовать не тестить это просто качество люкса за смешные деньги вот мои реснички сейчас ей накрашены Сегодня уже в два слоя, потому что третий накладывать не стала. Это был бы действительно результат хлопа и взлетай. Двух слоев прям для эффекта вау достаточно. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Красивая тушь, красивое оформление и действительно люксовый продукт, девчонки. Кисточка силиконовая, набирает продукта много. Фокус. Вот так она выглядит. Мне кажется, многим будет даже достаточно одного слоя. Но я люблю эффект Вау, поэтому у меня сейчас на глазках два. Рекомендую, просто рекомендую. Тушь обалденная. И на данный момент из всего, что я пробовала вообще в своей жизни, это лучший продукт. Помадки. В обзоре заказа мы с вами наблюдали оттенок 40470 коричневый, коричнево-бордовый. Вот этот вот нижний. И а, он как бы полное совпадение в каталоге, да. Цвета, ну это камера, камера фальшивит, она почему-то его краснит, а с каталогом вообще совпадение полное. Кисточки здесь мега классные, удобные прорисовывать контур. Одно удовольствие ими, смотрите, прям подстраивается под форму ваших губок, шикарно. Делаю вам сводч, если камера опять у нас не будет капризничать, вот. Но она краснит, краснит немножко камера все равно. Он потемнее. Он потемнее слегка, как-то покоричневее, немножечко краснит. Помада классная. Она а, будет подчеркивать, конечно, шелушение, поэтому предварительно, кто страдает вот как бы... Сухостью губок наносите бальзамчик, поверх вот эту помадку. Никуда она с губ не девается, если вы не кушаете, только вот внутри, прям внутри, где уже начинается слизистая, да, там, а, да, там может а, она слегка съедаться. И так как помада яркая, насыщенная, будет видно, что здесь ее нет. Но это все равно смотрится красиво, благородно. Она довольно стойкая, то есть если перекусили, вот здесь вот внутри обновили и все, красота. Я за сутки, наверное, вот с ней ходила, ее один раз обновляла в течение дня и кушала, и все. Поэтому продукт мне понравился. Она не засыхает на губах, как дешманские вот эти матовые помады. Она все равно обладает небольшой такой кремовой текстурой, слегка похож на Vivien собой, матовые жидкие помады, но та еще более кремовая, здесь немножко посуше продукт. Если Vivienne собой не подчеркнет шелушение, это подчеркнет. Она засыхает и не отпечатывается практически. Сейчас я вам чуть попозже покажу. Ну и блески для губ. Мы обозревали с вами оттенок нежно-персиковый. А, Наконец-то Фаберлик понял свою ошибку, да, и исправился потому что в прошлом каталоге было абсолютно несовпадение цветов по факту и на картинках. Сейчас вот я прикладываю это практически один в один. Камера опять сейчас может сыграть, да. Вот этот цвет, вот он, да. И вот она в стике. Очень похоже. Один в один. Сделали молодцы. И справились. Все супер. Хочу брать еще. тянется рука к этим продуктам. Вообще вся линейка Глэм Вот что я взяла. Зашла на ура. Так. По 299 рублей будут у нас блески. Хочу взять вот такой вот розовый еще на зиму. Губки питает хорошо. Довольно стойкий по сравнению с другими блесками Faberlic, Которые через 5 минут уже нужно обновлять. Да. Это довольно стойкий блеск, густой. Единственный его минус, в нем есть какие-то крупинки, частички, которые вы чувствуете сначала на губах. Я не знаю, что это такое. Потом вроде это ощущение пропадает. Такая же великолепная кисть и вот сводч. Свотч передается правильно. Вот такое вот красивое свечение, красивый блеск. Мне очень понравилось им пользоваться на ежедневной основе. Прям можно поверх матовой помадки или просто самостоятельно, либо на карандаш. Смотрится шикарно. Будет хорошая скидка на матовую помаду полуматовую. Бархатный сезон 169 рублей при покупке двух продуктов. Не пробовала я еще именно «Бархатный сезон», поэтому подумаю, какие оттеночки выбрать. Я думаю, что она классная и похожа на помаду «Овация», потому что даже оттеночки совпадают на самом деле. Поэтому посмотрю. Тени «Галактическое путешествие», которые я расхваливаю, наверное, уже год, будут стоить 179 рублей, и они будут в своей полной гамме-палитре. У меня есть оттенки «Скорость света», «Гравитация» и «Мерцание Венеры», самые красивые, считаю, удачные оттенки если вы не пробовали я вам очень советую если хотите насыщенный блеск на ваших глазках новогоднюю ночь пожалуйста можно и наслаивать даже можно кисточкой стеней теней наносить тогда будет ярко супер вообще замечательно хотите более нежное еле уловимое свечение значит кистью нанесли и по всему подвижному веку растушевали пальчиком продукт крайне стойкий не заламывается в складке века если вы не переборщите а если пальцем тушуете то вообще он с ваших глаз никуда не денется пока не смойте его мицеллярной водой. Поэтому советую девчонки очень на зиму такие мерцающие оттеночки к Новому году. Оставлю а тоже вам подсказку на обзор этих тенюшек, может вам понравится какой-то оттенок. Новинка этого каталога, которая, по-моему, фурор это пока не произвела, нигде я на обзоры у випов не попадалась, как бы они мне не попадались, да, это Варио. Варио вариативная косметика, то есть мы под свой тип кожи себе создаем сами кремушек. А здесь у нас четыре эликсира и два крема, третий для глаз. Два крема, вот так они выглядят в баночках, да? Первый это у нас э, легкий увлажняющий крем-флюид, и второй насыщенный питательный. То есть вот, допустим, у меня комбинированная кожа, конечно, я если и буду выбирать, то выберу легкий увлажняющий крем-флюид. Каждый кремушек будет стоить у нас 500 рублей, и малышка для глаз 15 миллилитров тоже в баночке 449 рублей. Не бюджетно, не бюджетно с учетом того, что нам туда еще в этот кремушек предлагают добавить. Вот такие вот эликсиры. Их четыре вида. Первый, и они по 329 рублей. То есть, итого у нас почти в 800 рублей будет обойдется один только крем. Если мы вот это все замешаем, да. А первый эликсир для лица сияния, я думаю, он подойдет... Если у тебя тусклый неровный цвет лица, они пишут здесь все как бы понятно. Я даже вот не знаю, какой эликсир подойдет мне, потому что, ну, ни один из заявленных не хочется. Второй – антистресс, уставшая кожа, да, возрастной, думаю, подойдет больше. Третий – обезвоженный аквалифт. Если кожа сухая, да, вот зелененький тогда берем и добавляем свой крем. И эликсир защита от морщин последний, четвертый, если выражены морщины. То есть это совсем возрастная кожа, вот этот сиреневый. Я не знаю, девчонки, я, может быть, возьму один эликсир и буду добавлять в кремы, которыми пользуюсь сейчас. Потому что, ну, полно у меня их на самом деле, а эликсир все-таки хочется потестить. Либо сияние возьму, я надеюсь, конечно, что это сияние не будет жирной пленкой, как часто бывает, да, faberlic Либо аква лифтинг. вот не знаю, подумаю. Потому что ни одна из заявленных проблем, которые решают эти эликсиры, как бы на моем лице не выявлена. Мега шикарная цена, девчонки, на программу «Пилинг АБЦ». Просто шикарная. За 899 рублей вы возьмете себе три продукта. Я не вижу как бы особого смысла в шаге С, потому что это у нас успокаивающий крем. А шаг А и Б, они просто шикарные. Шаг А это у нас кислоты, гелеобразная такая густенькая жидкость, которую мы наносим на свое лицо, дабы эти кислоты растворили всю грязь, вытащили из наших пор. И через несколько минуточек приступаем к шагу Б, это сам пилинг белого цвета с огромным количеством мелких отшелушивающих частиц, я делаю его довольно агрессивно, по массажным движениям, минут 5 точно прохожусь вот так по всему лицу. И дальше у нас должен быть шакце, успокаивающий крем, но я люблю после этих двух шагов делать какую-нибудь масочку. Для чувствительной кожи, конечно, шакце это спасение, потому что покраснение снимает почти моментально. Да, делаем пилинг мы на ночь, чтобы не выходить потом а, без СПФ на улицу и не получить пигментные пятна. Сейчас зима, пасмурно, и солнечные лучи проникают в небольшом количестве, поэтому можно и даже нужно. Не представляю свою кожу уже без этого пилинга. Обожаю его, брала и буду брать и вам Советую, кожа потом очищенная максимально, поры вычищены до скрипа, лицо гладкое, выровненное, все, что нужно, убралось, все, что нужно, потянулось, пилинг шикарный, работаю, еще очень советую за такую вкусную цену приобрести всю систему. Я никак не доберусь до э, маски детокс для лица с древесным углем. Здесь будет неплохая скидочка в 40%. Хочу взять, потестить. Если брали, напишите, стоит ли она своих денег. 299 рублей она у нас будет по каталогу. И то же самое с гардерикой. Когда же я до нее доберусь? У меня девочки заказали. Я буду брать себе тоже какой-нибудь один из этих двух продуктов, которые идут по хорошей скидке. Ночное обертывание для шеи и декольте. Заметьте, оно у нас в объеме 75 мл. Либо драгоценную маску красоты в объеме 50 мл за 379 рублей. Да? И обертывание 299 а Для шеи и декольте, я думаю, что в принципе можно будет и для лица ее тоже использовать. Наверное, вот, скорее всего, возьму ее. Очень интересует давно Грандерика, потому что много слышала на нее положительных отзывов. Вот злосчастная биомика, да, сегодня, кстати, буду второй шанс давать вот этой мицеллярке, да, пользовала свою другую. Я вам уже давала на нее отзыв, щиплет всю кожу, не только глаза, нет, вообще всю кожу, где вы прикасаетесь этой мицеллярной водой дискомфорт вызывает практически у всех, хотя видела даже положить отзыв, не могу представить, как такое возможно, потому что моя кожа крайне нечувствительна, то есть создать на ней какое-то раздражение, это нужно на самом деле постараться. Слышала в официальной группе faberlic такую информацию, что напутали что-то составом в компании, но мне кажется, если бы это было так, ее бы не было в каталогах, ее бы приостановили, наверное, для продаж, а она есть в свободном как бы доступе да в каталогах, в электронных ее можно заказать, поэтому не знаю. Я вот сегодня опять возобновлю, буду пользоваться. Возможно, это пощипывание, этот дискомфорт выльется потом в какой-нибудь чудесный эффект для кожи. Я там превращусь в русалку молодую или еще что-нибудь наподобие. Поэтому попытка номер два. Еще одна интересная новинка в линейке АйСаул. Я с ней не очень дружу, девчонки. Хотя сейчас вот опять достала тоник, который у меня стоит уже давно, с момента появления этой линейки витаминной, да. И вроде как вот сейчас он у меня красноты лица не вызывает и такого сильного жирного блеска. Поэтому тестирую, не знаю, но гидрофильное масло, оно очищает хорошо, да. Но у меня лицо после него вот краснеет. Мне это не нравится. Так, это у нас скатка. 389 рублей за объем 100 миллилитров нормально соотношение цены и объема в принципе нормально и здесь у нас будут водоросли Фулигу, если я правильно произношу, способствует глубокому эффективному очищению кожи. Скатки я безумно люблю и тоже их постоянно делаю. А, возможно, я надеюсь даже на это, они перевыпустили наш любимый а, роллингейт для очищения пор, а, который тоже скаточка. да, многие его любят, кто давно Фаберлик знают, может быть, это он в этом флакончике, девчонки, так что, скорее всего, буду брать, будем с вами тестить и посмотрим, что из себя представляет этот продукт. В прошлом обзоре заказика мы с вами тестировали вот этот смузи ананасовый для тела, гель, да, он классный, девчонки, мне понравилось, мне зашло. Из того, что было faberlic до этого, я имею в виду все гели для душа, это лучший продукт однозначно, здесь у нас семена... Семена, семена чьё, семена чего Я все думала, что это кусочки ананаса. Нет, это семена чьё. Он невероятно пахнет, кожа после него мягкая, не сушит. А, после того, как вы его своего тела смываете, да, а запаха на теле не остается совсем. Хотелось бы, чтобы он остался, но не остается нет. Кожа пахнет чистотой, она довольно хорошо себя чувствует поэтому хочу взять что-то еще может быть потестирую масочки для волос а, и хочется взять с гранатиком вот такой вот красненький еще попробовать мне кажется запах будет тоже супер многие девчонки у меня спрашивали мое мнение по поводу красочки салонки ада да? салонки да я уже думала ошиблась так, девчонки, краску эту я никогда не брала, я как подсела на эксперт плотничком, так на ней и сижу. Но на самом деле интересно, многие девочки говорили, что она более бережно относится к волосам, нежели едка экспертовская, но и, конечно, побыстрее вымывается. Поэтому хочу, хочу какой-нибудь взять оттеночек брюнетки, потестировать и расскажу вам, и сравню уже прям вот, по полной программе ее с Эксперт. Будет стоить она у нас 229 рублей по каталогу. Нормально, за 180 где-то со скидочкой. Нормальненько. Возьмем, потестим, посмотрим. Буду брать шампунь и бальзам «Умный кератин» из линейки «Салон Ке» вот этот розовый, потому что сделала для себя уже окончательный вывод, что именно эти средства... А, нравится больше всего моим волосам после них волосы чувствовать себя хорошо он действительно как будто их девчонки восстанавливает я говорю сейчас на полном серьезе потому что тестирую огромное количество шампуней от эйвен от фаберлик различных линеек и лучше этого я пока не встречала да у него не очень приятный запах но я все это перетерплю а, ради эффекта волосы как-то лежат по-другому они легче укладываются но я не знаю вот я влюблена в эту линейку поэтому буду мыть свои волосики теперь только этим средством хорошая цена будет на шампунь detox с черным углем, с активированным, да, вот этот, 139 рублей всего. Это замечательная цена для этого средства. Он прекрасно, этот шампунь вымывает из ваших волос силикон и парабены, там всякую ерундень, да. Они остаются за счет этого дольше чистыми, а корни становятся менее жирными. То есть раз в недельку вот этим шампунем я очень рекомендую пользоваться тем, особенно кто страдает повышенной сальностью волос. Девчонки, хотела у вас спросить отзыв. Расскажите, пожалуйста, кто пользовался Доброген Актив? Просто как бы в данный момент есть знакомый, который сломал ногу, и в реабилитационный период я слышала, девочки некоторые после каких-либо травм или переломов пропивали наш Доброген, да? Есть ли эффект, девчонки, кто сталкивался с такой проблемой, кто потом вот пропивал именно Доброген, напишите, пожалуйста, буду крайне благодарна вашему отзыву. В линейке водных освежителей появляется апельсинка с корицей, он был тоже в прошлом году, это зимний аромат такой чудесный. Про мы с вами в прошлом видео тоже разговаривали, обсуждали, мне он очень понравился. Он пахнет так же, как и смузи с ананасом. Хороший аромат, сладенький такой ананасик с легкими ноточками кислинки, но классный. Все-таки буду брать черное средство для мытья посуды с угольком, да, по 149 рублей. Но в этом каталоге я уже его брала, у меня его тоже сразу забрали, и оно было густое. Так вот, довольно густое, то есть я бы его разводила. Недавно видела обзорчик у девочек, которые вот... Попозже меня заказали, и там уже вода водой. То есть прям вообще вода водой. Не знаю, все равно буду брать, посмотрю, какая партия, какой разлив придет мне и расскажу. Ну вот, в принципе, все, что меня заинтересовало в этом каталоге. На самом деле не такой вот он и праздничный. Могли бы сделать побольше подарочных а, а, наборчиков к Новому году. Да? Тут прям вот ну, совсем какой-то не новогодний. Вот предновогодний, да, но не новогодний. Мало наборчиков, мало акций, мало скидочек. Прям вот как-то совсем скудненько и бедненько. Может быть, компания нам сделает какую-то распродажу перед Новым годом. В подарок за регистрацию новички получат три маски а, Beauty Lab, крем а, Blur для мгновенного выравнивания лица и тона, да, он много положительных отзывов служил, и патчи. Я как бы ради этой цели регистрироваться точно не буду, как-то, ну... Не знаю, совсем нет. А для новичка, конечно, подарок шикарный. А если вы еще не зарегистрированы, ссылка, как всегда, у меня под видео. Вот такой обзорчик. Каталог у нас с вами сегодня получился. А давайте проверим матовую помаду. Смотрите, я вам обещала. да? Вот видите? Она на месте. Она на месте. Если, конечно, сильно потереть прям силой, то она сходит силой силой, да. А если просто вот дотрагиваешься, она не отпечатывается и э, не сползает никуда. Надеюсь, мои хорошие, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую, всем пока.